Запись пошла. Я буду рассказывать сегодня свою систему работы, да, и изначально хотела бы маленечко пару слов о себе сказать. Ну, может быть, раз новички здесь есть, да, вы говорите. Я представлюсь, меня зовут Аблеева Евгения, я нахожусь сейчас в открытом звании старшего директора, мне 27 лет, живу я в Башкирии, это город Салават город у нас небольшой 150 тысяч населения всего вот и нахожусь сейчас если можно так сказать в декретном отпуске ну, всегда так говорю если можно так сказать а почему потому что сама я предприниматель и по идее как таковой декретный отпуск я не уходила да вот и ну, мамочки наверное если здесь есть они меня поймут что когда ребенок маленький времени особо нету вот и вот с рождения ребенка мне пришлось так себя организовать, да, чтобы не сидеть целый день за компьютером, да, и не заниматься рекрутингом, да, я организовала себе такую систему работы полуавтоматическую, можно сказать, да, и вот сегодня хочу с вами ей поделиться, то есть... Ну, возможно, это многим понравится, да, что полуавтоматическая система работы, потому что большую часть делает за меня программа робот. Здесь, конечно, есть свои плюсы, есть свои минусы, но буду говорить, как есть, да, поэтому вы в конце концов делаете выводы, как вы будете сами работать, и, соответственно, у вас будут тоже свои показатели, своя статистика, свои результаты. Ну, давайте начнем с того, что... Разберем вообще вот общую картину, алгоритм работы вообще в принципе в любой соцсети. Это касается и контакта тоже. Это вообще вот знаете как основа основ, то есть если рассматривать как схему да, работы, то есть что вам физически нужно делать для того, чтобы работать в соцсетях. Это касается любой соцсети, еще раз повторяю, да? то есть поэтапно. Сначала что мы делаем? Мы создаем новые странички, то есть мы не используем для работы, ну, частично, можно сказать, используем для работы свои личные странички, да, но для именно вот рекрутинга, активного, да, по холодному рынку, то есть по незнакомым людям, мы используем новые созданные странички. Как их создавать, я тоже покажу сегодня. Дальше мы настраиваем настройки приватности на страничке, чтобы нас ничего не отвлекало от работы, да, то есть мы должны сделать так, чтобы наш рабочий процесс был комфортным, нас ничего от работы не отвлекало, и мы занимались чисто вот рекрутингом, да? рекрутинг — это приглашение людей в свою команду, да? Дальше мы эти странички должны правильно оформить, то есть почему я здесь выделила, да, жирным шрифтом, потому что от того, как вы оформите странички, будет очень много зависеть. Ну, основное, что будет зависеть, да, это будут ли откликаться, будут ли люди у вас регистрироваться, да, будут ли они вообще запрашивать информацию о работе. То есть нам нужно сделать так, чтобы ваши странички рабочие не просто были вот местом, где вы будете общаться с людьми, да. Вот, кстати, вернусь сейчас к первому пункту, да, создание страниц. Сколько страниц создавать? новичкам нужно создать как минимум 5 страничек. Вообще рекомендую создать сразу 10. Потому что с 5 страничек, ну, работать нужно вручную, конечно, лучше, да, не роботом. Если есть 10 страничек, уже можно работать через робота. Просто когда 10 страничек уже вручную особо не поработаешь, это отнимает много времени, да? И почему так много страниц, да, кто-то скажет много, кто-то скажет мало, Почему? Потому что в любой соцсети есть лимиты на приглашение в друзья, на какие-то э, знаки внимания, можно так сказать, да, лайки поставить те же самые, э, что-то написать, комментарии, на написание сообщений, на приглашение в группу, на все есть лимиты. И поэтому, э, чтобы э, не сидеть и не ждать у моря погоды да, с одной странички, а с одной странички результата не будет нужно иметь как можно больше рабочих страниц. Это ваши онлайн-офисы. То есть, по сути, у нас работа информационного характера, да, и мы даем людям информацию о том, как можно в нашем проекте зарабатывать. Да? И мы это делаем через эти страницы, общаясь путем там, переписки, или, может быть, голосовыми сообщениями, или, может быть, вы будете приглашать там на собеседование, да. И, соответственно... Чем больше у вас таких офисов, да, тем больше количество людей вы можете в день, с тем большим количеством людей в день вы можете пообщаться. То есть, соответственно, с одной страницы это будет одно количество, с пяти страниц это совершенно другое будет, а с 50 страниц это будет вообще супер. Дальше. Про оформление страниц мы дальше с вами поговорим еще отдельно, поподробнее. Для того, чтобы странички заработали, да, и чтобы вообще их впустить, выпустить в работу, нужно набрать для количества хотя бы, 35-50 человек, чтобы у вас было в друзьях. Лучше 50, это выглядит визуально более благоприятно для вас, когда человек вам заходит на страничку, да, и видит, что у вас там в друзьях есть хотя бы 50 человек в друзьях, то... Он как-то более доверительный к вам относится. Если у вас там будет пять человек или вообще никого в друзьях не будет, да, то человек подумает, что это какая-то фейковая страничка, наверное, какой-то сидит не ненастоящий человек, робот, да, и я не буду вообще его даже на него смотреть. Доверия, в общем, не будет, поэтому нужно набрать для количества друзей. Как это сделать, тоже покажу. Дальше наша задача, основная вот, Видите, я здесь на слайде выделила два пункта основных, да? То есть правильно оформить страницу, и наша задача привлечь внимание на свои странички и вызвать у людей интерес. То есть вот по сути сам рекрутинг, да, заключается, точнее не сам рекрутинг, а вот именно процесс рекрутинга, да, он заключается в том, чтобы... Привлечь внимание людей, чтобы они сами у вас спрашивали о, о том, что вы предлагаете. По поводу страничек я сейчас все это покажу. Федалия спрашивает да, в этом чате. И нужно сделать так, то есть оформить свои странички так, чтобы... У вас люди сами запрашивали информацию. Не так, чтобы вы каждому в личку писали на Золева, да, хотите к нам в проект, да, хотите к нам в проект, а да, чтобы люди у вас сами спрашивали. Вот. И дальше наша задача уже – дать информацию о работе тем, кому это интересно, тем, кто спрашивает. То есть вот это вот алгоритм работы. Вот это мы можем даже заскринить, да, себе записать, сфотографировать, как вам удобнее. Это вот схема работы в любой соцсети. Дальше. Что потребуется вам для работы? Что я использую для работы, да, в своей работе? Ну, как я говорила, 5-10 страничек. У меня, правда, их больше, около 20, не считала, честно говоря. Номера можно брать на, сторон... на сервисах, которые выдают виртуальные номера. То есть для того, чтобы создать страничку, нужен телефонный номер. Да? У кого нет свободных сим-карт, если есть свободные сим-карты, например, у мужа, у брата, у свата, у мамы, у папы, у тети, там, у дяди, да, у ребенка, обязательно их используйте, потому что живые сим-карты всегда лучше, чем виртуальные, потому что иногда странички блокируют и приходится их размораживать, да? По настоящей симке это сделать проще, конечно, да, но и через виртуальные это тоже можно сделать. Поэтому, когда закончились настоящие сим-карты, мы больше их не покупаем, не тратим деньги, да, а идем на сервисы, которые выдают виртуальные номера, такие как онлайн-сим, смс-активейт, смс-рек, да, их много, но вот это основные, которыми я лично пользовалась. Сейчас в основном я всегда пользуюсь онлайн-сим. Я включу... Так, нет, наверное, я не буду сейчас показывать, как работают эти сервисы, потому что есть... Отдельное видео, 10-минутное, как брать номер именно на онлайн-стим для того, чтобы зарегистрировать страничку. То есть там прям есть инструкции. поэтому давайте на это время тратить не будем. А дальше. А для того, чтобы оперативно работать, да, не так, чтобы открыл браузер, да, на одной страничке поработал, Приходится выходить с этой странички, потом заходишь на другую страничку, вводишь логин, пароль постоянно, да, потом поработал, а, потом выходишь с нее, заходишь на новую страничку, вводишь логин, пароль. Чтобы на это время не тратить, а, можно использовать либо приложение а, ВКонтакте Мультиюзер, либо а, настроить несколько пользователей в Гугле. А, опять, как это сделать, да? На Мультиюзер есть такое приложение, сама недавно узнала. Как оно работает, то есть я на него ссылочку потом, когда видео буду скидывать, под видео в описании скину эту ссылку. Оно, сейчас, оно вообще есть в магазине приложений на Windows, у кого Windows да, на компьютере, но сейчас почему-то его через поиск там не найдешь, его можно вот скачать по ссылке будет. Что это такое? Давайте я сейчас включу экран. Вы мне, пожалуйста, напишите, как вы видите экран. Видно ли вам, что я показываю? Так, пока не работает, сейчас загрузите. Так, тут мне еще предлагают скачать. Сейчас. Ну-ка еще раз. Так, вроде пишут, что я показываю экран. Видно, да? Угу. Так, смотрите, как это выглядит. Вот я сейчас выйду со своей основной странички. И когда вы установите себе вот этот вот... Мультиюзер, да, он будет выглядеть вот так вот, то есть у вас под основными данными, куда вы вводите обычно логин-пароль, да, нажимаете войти, будут еще с основ... добавлены кнопочки. Вот вы их сами назовете. Я их назвала вот здесь основная страничка у меня, здесь вторая страничка, да, здесь шестая страничка. Можно добавить еще странички. Вот нажимаете настроить. Так, я буду периодически проверять, видите вы или нет. И вот здесь вы нажимаете «Добавить аккаунт», называете как-то его, да, чтобы вы сами понимали, что это какая страничка. Здесь вы вводите логин от, своего, от своей странички, здесь пароль, а потом нажимаете «Сохранить все» и «Закрыть», и у вас вот такая вот появляется здесь картина, да, как я сейчас показывала. Это только для контакта, но ну, я, по крайней мере, знаю. Я не пробовала ни в каких других браузерах, да, тут спрашиваю, в каком браузере работает. Я работаю сама только с Google, я вообще не лезу ни в Mozilla, ни куда-то больше еще, почему-то мне Google нравится, я не пробовала просто. Может быть, он работает где-то в других. В общем, я на Google это делала. И будет у вас вот такая вот штука. То есть вам нужно будет, не нужно будет постоянно вот так вот заходить, логин вводить, да, вы просто вышли, нажали на кнопочку, какую вам надо, и попали на свою страничку. Вот, видите, да, сразу я попала на свою страничку. Могу отсюда теперь выйти, зайти, например, на другую страничку, да, то есть очень быстро переключается. Вот, и не забывает логины и пароли. То есть даже когда я нажимаю «Выйти», он не забывает логины и пароли. Вот, мне тоже понравилась эта штучка, но я пользуюсь маленько другим методом. Я работаю по старинке, работаю я через несколько пользователей в Гугле. Вот кто пользуется Гуглом, да, вот здесь вот видите, я сейчас мышкой показываю, справа сверху под кнопкой крестика, да, где мы вот закрываем обычно окошко, есть такие три точки. Мы нажимаем на них и нажимаем на кнопочку «Настройки». И чуть вниз, если э, прокрутить, вот видите, у меня здесь много-много страничек, это все мои рабочие странички. А здесь есть кнопка «Добавить пользователя». Вы здесь называете, как вам надо, ну, можно называть, назвать там 300 да, страничка, предположим, и обязательно ставите галочку. То есть она здесь автоматом по умолчанию стоит, э, но вы ее не убираете. Создайте ярлык этого профиля на рабочем столе. Иначе вы, вот, если эту галочку не поставите, вы потом никак не зайдете на эту страничку. Нажимаете «Добавить». У вас открывается еще один Google. Так, где вы у меня? Где вы у меня? Маленько сейчас будет подвисать. Вот этот метод, он маленько, если у вас компьютер, ну, такой... Не очень мощный, да, он будет маленько компьютер у вас подвисать. Но это не смертельно, работать можно. У меня просто сейчас открыт одновременно 5 браузеров Google. И вот смотрите, потом, чтобы не потерять вот эти вот странички, да, я ее сейчас закрою. Я просто на рабочем столе создала себе папочку. Сейчас я вам покажу. Она называется у меня «Странички». Вот она. И здесь собрала все свои рабочие странички, то есть вы тоже можете создать такую папку себе и перенести, где она мне, эта трехсотая страничка, я сейчас создавала ее, вот она, видите, трехсотая, можете вот так прям перенести в эту папку. То есть собрать в одном месте все свои рабочие странички. Так вы организуете себе вот как бы свою работу, да, в том плане, чтобы у вас и не засорялся рабочий стол, и чтобы у вас все странички были в одном месте. То есть у меня вот таким образом это выглядит. Когда мне нужно открыть какую-то страничку, да, я просто кликаю по браузеру, вот, например, я сейчас создавала вот эту вот страничку. И они будут открываться, зачем это надо вообще, да, все, они будут открываться независимо друг от друга. То есть вы можете одновременно сидеть сразу на нескольких страничках. Для чего это надо, да? Потому что когда вы работаете в контакте, да, если вы работаете вручную, то для того, чтобы вас контакт не блокировал, нужно работать потихоньку, аккуратно. И добавлять, например, вы будете добавлять людей-друзья, да? Чтобы не сидеть и не ждать, не выдерживать какую-то паузу между добавлениями, вы можете сначала открыть один браузер, да, Добавить здесь, друзья, там 2-3 человека, открыть другой браузер, добавить здесь, друзья, 2-3 человека, открыть третий браузер, добавить с этой странички друзья, да? Или полайкать там, например, да? Но об этом сейчас поговорим тоже дальше. Вот. Чтобы вот время не тратить впустую, одновременно открываем сразу несколько браузеров и работаем сразу одновременно с нескольких страничек. Понятно, для чего это нужно, да? Так. Теперь э, я сейчас вернусь к презентации своей. Настя пишет еще, что можно открывать без ярлыка, щелкаешь на имя пользователя в правом верхнем углу и выбираешь пользователя. В правом верхнем углу на пользователя. Ну, Что-то у меня такого нету, Настя. Потом покажешь. Ладно, я потому что долго... Соображал насчет этого, думаю, как мне это все собрать. Я не могла никак открыть это через настройки, вот здесь, как я вам сейчас показывала, да, поэтому я собрала их всех в одну папку. Поэтому ты, если сможешь, делай потом скрин и скинь в чат, ладно, в общем. Вот у меня здесь нету пользователя почему-то. Ну, продолжим, да, ты сделаешь скрин, окей? Дальше вам понадобится, точнее мне она очень-очень пригождается, это программа Punto Switcher, она есть, это программа от Яндекса, она бесплатная и она очень сильно облегчает жизнь, я каждый раз, когда про нее говорю, я пользуюсь ей уже три года, я просто благодарю того человека, который ее придумал, это вообще просто супер вещь, упрощает настолько жизнь, это просто ну, не описать словами. Для того, чтобы не копировать постоянно сообщения, да, чтобы отправить там, одному человеку, другому человеку, потом третьему человеку, потом одно сообщение, второе, третье сообщение. Да, чтобы это не копировать, просто забиваете в эту программу а, и автоматом, нажимая на одну кнопочку, ну на две кнопочки, да, отправляете то, что нужно нужному человеку. Сейчас покажу, как это работает. А, как ее найти? Просто в поиске вводите, ну давайте... Ну, сейчас давайте по этому слайду договорю, да, то есть вам понадобятся еще личные фотографии для того, чтобы правильно оформить свою страничку. Ну, а теперь я вот включу сейчас опять экран и покажу, где взять, во-первых, программку. Программку мы просто набираете даже на русском языке в любом поисковике, вот она выходит в пункты switcher. И скачиваете вот эту вот самую первую программу, можете здесь, можете здесь, одинаковая ссылка, вот здесь нажимаете «Скачать», она бесплатная, устанавливаете ее себе на компьютер и пользуетесь. У меня, я сейчас покажу, как она работает, Все ее найду у себя в компьютере. По мультиаккаунту, мульти я не знаю, работает ли она на, друг, на других браузерах, я пользуюсь только Google. Если пользуетесь каким-то другим, нужно попробовать. Я не знаю, я не пробовала просто. Я кроме Google ничем не пользуюсь, я сижу только в Гугле. Вот, смотрите, вот я открыла эту программу Punta Switcher. Да, видно вам маленькое окошечко? Видно? Uh -huh. uh, ну, здесь идут общие настройки, да, вообще это программа для автоматического переключения русско-английской клавиатуры, но я ее использую для маленько для другого. Вот здесь, здесь есть кнопочка автозамена, и вы здесь можете uh, настроить так, чтобы у вас по нажатию каких-либо клавиш uh, выходило то или иное сообщение. Вот, например, uh, сообщения, которыми я постоянно пользуюсь. А, это вот два нолика, <laughs> то есть если я на клавиатуре поставлю, напишу два нолика и поставлю Enter, у меня здесь в настройках стоит, видите, заменять по клавише Enter. Вы можете сделать, заменять по клавише пробел, мне удобнее по клавише Enter. То есть я нажимаю два нолика и Enter, и у меня выходит вот такое вот сообщение, то есть... Это когда я с человеком начинаю только общаться. Я вам сейчас покажу, где и как это я пишу. То есть вам сейчас важно понять, для чего эта программа нужна. Да? То есть эта программа автозамены. Вы автоматически настраиваете, что по нажатию двух клавиш у вас отправляет, появляется перед вами... Целое сообщение, представляете, вам не надо его ниоткуда копировать, вам не надо иметь там 100 папок, бортовские документы, собирать там шаблоны, сообщений, да, вы просто забиваете в эту программу те сообщения, которыми вы часто пользуетесь, запоминаете, вот мне, например, уже на автомате я знаю, что по цифркой 0, 2 0 там у меня это сообщение, по цифрке 1 у меня там другое сообщение, по цифркой 2 у меня третье сообщение, вот, вы сами для себя, как вам удобно это настраиваете. Очень важно еще здесь есть галочка «Запоминать позицию курсора». Вот у меня курсор стоит здесь, вот видите, да? И получается, когда я нажимаю два нолика, да, и Enter, у меня тут это сообщение встает, и мне даже надо мышкой в нужное место тыкать, я сразу начинаю писать имя. То есть у меня курсор стоит «Добрый день!» запятая, и я сразу пишу имя. Я вам сейчас покажу, как это работает. Вот каким я еще часто пользуюсь, да, цифркой «2». То есть по цифре 2 у меня второе сообщение, которое я отправляю человеку. Ну, как бы логически я себе такую цепочку выстроила, что по цифре 0 у меня там первое сообщение, по цифре 2 второе сообщение. То есть здесь уже чуть подлиннее, да, сообщение тоже с галочкой запоминать позицию курсора. По цифре 3 у меня более подробная информация для тех людей, которые сказали, да, мне интересно. В общем, вот таким образом. И нажимаете ОК, Когда настроили, все, нажимаете ОК. Теперь я давайте покажу, как это все работает, пока не забыли, да, про это. Ну, давайте, наверное, так, где вам показать? Давайте сейчас это все сверну и покажу вам на пустом просто месте. Так, вот документ, да, откроем. Вот, например, у меня документ чистый. Я сейчас на в клавиатуре нажимаю два нолика и Enter. И вот у меня встало встал, целое сообщение. Моя задача, даже я мышкой больше не провожу нигде, у меня, видите, курсор стал сам вот здесь, вот, то есть, где надо поставить имя. Я, например, напишу там Елена. Все. И я могу отправить уже это сообщение. Дальше. Маленько пропущу здесь, например, по цифркой 2, да, нажимаю циферку 2 и Enter. Вот, у меня появилось уже еще одно целое сообщение. Мне опять осталось поставить только имя там, Мария, например, да? Дальше, по цифркой 3 и Enter появилось целое сообщение. Видите, как здорово? То есть понимаете теперь, для чего эта программа нужна? Я ее вообще очень рекомендую установить всем и каждому, чтобы это вам просто-напросто упростило жизнь. Она очень классная, эта программа. Ладно, вы на нее столько времени потратили, да? Я надеюсь, что вы поняли, в чем суть. Ну, давайте я теперь покажу сам процесс работы, как он у меня происходит. Во-первых, у меня есть на гугле табличка. Я сейчас не веду Excelские документы. Да, раньше вела это в Excel на рабочем столе. Сейчас я веду это через Google документы. Для того, чтобы их вести, нужно просто быть зарегистрированным на почте в Google. Заведите себе почту на Google. Затем там есть сервисы Google и есть такие сервисы, как таблицы. Вот я здесь это все веду, почему именно не через Excel, потому что здесь, во-первых, автоматом сохраняется сразу, не надо... Нажимать на кнопочку Сохранить, да, иногда бывает заполнишь, и потом и сохранишь. Случайно то ли компьютер выключится, то ли еще что-то там заклинит, да, и все, работа на смарт, считает, То есть здесь автоматом все сразу сохраняется и сохраняется это в интернете. То есть я могу это посмотреть из телефона, из планшета, из с ноутбука, где бы я ни находилась, я могу зайти просто в эту табличку и посмотреть. То есть это очень удобно. Да? Сейчас пользуюсь только этим. Даже презентации сейчас составляют через интернет. Вот. И здесь я просто указываю все свои странички. Да? У меня их рабочих получается ну, около 20, по-моему. Так, даже почти 30. Да? А здесь помечаю, какие у меня в блоке да, красным цветом, если их заморозили, до какого числа. То, ну, для себя какие-то пометки делаю. Да? А тут по несколько номеров это когда замораживают страничку. И, например, я делала через виртуальные сим-карты, и если этот номер уже не работает, то я беру новый номер и здесь помечаю, что у меня новый номер. Да? То есть вы сами для себя, конечно, это все определите в процессе работы, но я показываю, как у меня это все есть. Ссылочку на страничку здесь обязательно помещаю для того, чтобы легко отдавать на страничке на прокачку. Мы там по своей ветке да, с девчонками прокачиваем друг другу странички, чтобы каждый раз не брать вот здесь вот ссылочки, да, с рабочих страниц. У меня они все сохранены. Я просто люблю, какие надо отправляю. Девчонки прокачаются. И вот недавно, три дня назад, стала вести статистику, да, сколько у меня откликов, с какой странички. Почему? Потому что я работаю роботом, да. И иногда бывает так, то густо, то пусто. То пять запросов в день бывает о работе, да, то ни одного. И вот я стала думать, почему, да, почему так. И стала отмечать себе, с какой странички, когда, сколько было откликов. То есть, ну, пока это, конечно, мало для того, чтобы сделать какие-то выводы, но я их сделаю скоро, хотя бы через неделю-две, наверное, посмотрю, где будет больше всего откликов. И это, конечно, зависит от оформления странички. То есть, если вижу, что с каких-то страничек откликов нет, а с каких-то они прям идут и идут, да, то это значит, что как-то не так оформлена та или иная страничка. Вот, и теперь давайте перейдем уже непосредственно к тому, как оформлять странички, да. Ну, я думаю, по созданию страниц, в принципе, говорить ничего не нужно, да, вы просто нажимаете вот здесь, когда вы выходите из своей основной странички, да, или добавляете новый браузер Google, да, вы здесь просто нажимаете на кнопочку регистрации, вводите обязательно свое имя, свою фамилию, может быть, девичью фамилию, если вы девушка, да. В принципе, фамилия как бы не имеет особого значения, но имя обязательно должно быть ваше. Если вы будете сначала с человеком общаться, как Маша, а потом окажется, что вы Василиса, да, человек вас не поймет, это сразу говорит о том, что для человека говорит о том, что что-то тут нечисто, хотя на самом деле все у нас легально и прозрачно, да? Поэтому имя обязательно всегда ставим свое, фамилию можно менять, не обязательно даже, ну, парни сейчас скажут, девушкам хорошо, да, там замуж выйдешь, фамилию поменяешь. А можно поставить любую другую фамилию, это нужно только для того, чтобы вас контакт не блокировал. Не для того, чтобы там вы так хотите, да, чтобы контакт не блокировал. Если контакт будет видеть очень много одинаковых а, людей с фамилией, одинаковые с именем, да, он начнет проверять потом по фотографии, то есть роботы вконтакте проверяют. Аватарки поэтому ставьте тоже разные, на, старайтесь на страничке, да. И таким образом избегайте блокировок. Вообще в день создавайте не больше двух-трех страничек. И старайтесь это делать в разное время. То есть за пять минут две-три странички надо создавать. Создавайте их поэтапно, там, в течение дня, утром, днем, вечером, например, да? Но это чтобы избежать блокировки быстрой. Когда вот так вот массово создаются странички, это роботы ВКонтакте отслеживают. Дальше, день, месяц, год рождения вообще не имеет никакого значения. Любой ставите, нажимаете, зарегистрироваться. Да, как только вы нажмете кнопку зарегистрироваться, вы получаете готовую страницу, только пустую. И ваша задача ее, во-первых, настроить приватности до да, чтобы вас ничего не отвлекало и а, оформить а, в плане того чтобы она работала на вас чтобы люди у вас спрашивали о работе а, по поводу настроек приватности давайте посмотрим где они находятся они находятся вот здесь вот а, это рабочая столица у меня вот здесь вот нажимаете на эту стрелочку а, настройки и вот здесь вот приватность открываете что здесь обязательно нужно настроить что э, кто может оставлять записи на моей странице, вы ставите только я. Не ставите там только друзья, друзья, друзей, а именно только я. Иначе ваша страничка, страничка будет засорена всякими открытками, приглашениями в друзья, это, в игры и так далее. В общем, всякая ерунда будет. Дальше. Кто может комментировать, стоят все пользователи, потому что мы иногда размещаем такие посты, в которых нужны комментарии. Дальше. Связь со мной, да, кто может писать личные сообщения, ставим все. То есть, чтобы любой человек мог спросить у нас о работе. Вот здесь ставим три галочки «Никто». То есть, кто может вызывать меня в приложение? Никто. Кто может приглашать меня в сообщество? Никто. Кто может приглашать меня в приложение? Никто. То есть, чтобы нас вообще это никаким образом не отвлекало от работы. Иначе вот здесь у вас будут постоянно мелькать то приглашение в группы, то какие-то игры то и так далее. В общем, здесь настройки такие проделываем. И, в принципе, все. Страничка у нас а, по приватности оформлена. Останется ее только оформить а, для работы, чтобы она работала на вас. Ребят, вот на этом моменте, да, очень, очень я вам ваше внимание хочу заострить, в том плане, что как вы страничку оформите, так она будет у вас работать. Либо она будет работать на вас, либо она будет работать против вас, либо она просто будет простаивать. Очень важно то, как вы ее оформите. Смотрите, на что нужно обратить внимание. Во-первых, аватарка, да, вот главная фотография аватарка, на ней должно быть, а, либо вы одни, да, вот у меня здесь странички в основном, где я одна, но вот на одной там с мужем, да, вот, либо вы одни, чтобы вас было четко видно чтобы вы были не в очках солнечных. Да? Если вы носите очки обычные, то можно, то есть это дел... если это будет в деловом стиле да, выглядеть. Чтобы вы были не там, где-то вдалеке, невозможно было вас разглядеть, да? чтобы вас было хорошо видно. Ну, лучше улыбаться, конечно, да, потому что как в жизни встречают по одежке, провожают по уму, да, в интернете встречают по фотографии. То есть человек заходя к вам на страничку, будет оценивать вас именно потому, как она оформлена. Он сначала посмотрит, взгляд падает сначала на фотографию, на аватарку, на главную, да. Поэтому нужно подобрать хорошую, качественную фотографию, либо просто обычная хорошая фотография, да, хорошего качества, либо в деловом стиле, либо какая-то с фотосессией и так далее. Но на фоне не должно быть каких-то отвлекающих моментов, не должно быть старых обоев, да, ковров там на стене, например, да, каких-то пиршеств, застольев на заднем фоне, да, бывает очень много красивых фотографий, где мы с вами хорошо получились, там накрашены такие девчонки с прическами на каком-нибудь корпоративе и сзади там пьяные мужички, коллеги по работе, да бутылки и так далее. То есть такие фотографии ни в коем случае на аватар и вообще не выкладываем. Почему? Потому что вы приглашаете людей на бизнес, и если у вас будут стоять такие фотографии, это никакого, ну, о каком, какой серьезности по, по отношению к вам может быть речь. Да? То есть даже если вы там супер классно получились, смотрите на то, что вас окружает на этой фотографии. Задний фон тоже имеет очень большое значение. Я это, знаете, не зря так долго об этом говорю, потому что видела столько страничек рабочих, да, особенно у новичков, когда, ну, видно, да, что человек, понятно, почему человек эту фотографию поставил, потому что он там реально классно получился, но сзади вид, да, ну вот, поэтому еще раз я об этом заостряю внимание. Дальше, то есть главная аватарка поняли, да, должна быть, качественных, хорошего качества, красивая, вас хорошо видно и максимум должно быть там два-три человека, чтобы было понятно, кто есть вы на этой фотографии. То есть вот тут понятно, да, что вот Данила и Евгений это вот эта девушка, они а вот этот вот мужчина, ну может быть там будет еще с ребенком, да. Может быть, ну, с детьми там будет. Но главное, чтобы было понятно, что это вы, потому что сейчас такое время, когда человек идет на человека. Он не смотрит там, что вы именно предлагаете, он смотрит в первую очередь на вас, как на личность. Дальше. На что еще обратите внимание при оформлении странички? Вот на это место. Вы мою мышку видите? Напишите, пожалуйста, вы видите, когда я провожу мышкой по экрану, вы ее видите или нет? Видите, да? Ага, отлично. Вот на это место. Это называется лента фотографий. Видите, вот здесь, когда мы размещаем такие посты с картинками, да, когда вы их будете размещать, вы заметите, что эти картинки появляются вот здесь, в порядке очереди, как вы их добавили. То есть добавили сначала эту картинку, она добавится в первую очередь, да, потом другую картинку, она во вторую очередь добавится. И вот здесь вот не должно быть этих картинок. Тут должны быть только настоящей фотографии, то есть либо люди, да, либо какие-то, ну, настоящие, то есть не картинки там, не про работу, да, вот, а, сейчас покажу, не вот такие вот, которые никакого интереса не вызывают, а когда у вас будут такие картинки вот здесь стоять в ленте, а, сразу понятно, что это рабочая страница и что... Это как люди как спам воспринимают. Да? А если будут настоящие фотографии реальных людей здесь, да, тогда это будет восприниматься хорошо, отлично. А как почистить ленту? Вот когда вы наводите мышкой, да, здесь вы видите здесь крестик. И вот так нажимаете, и эта картинка отсюда убирается. Если вдруг нечаянно удалили не ту. То есть вы ее не удаляете, да, она у вас на стене так и остается. Вы просто ее убираете из ленты. Фотографии вот отсюда. Можно нажать «Отмена», если не то удалили что-то. Вот, то есть таким образом вот на это тоже очень сильно обращают внимание люди, потому что вот открыли страничку, да, и видим в первую очередь вот это вот. Поэтому здесь должно быть э, не пусто, здесь должно быть настоящее все, да, то есть не картинки. Обращайте внимание на количество друзей. Я говорила, что нужно для количества сначала набрать хотя бы ну, 35-50 человек. Как их набрать? Во-первых, свою команду, да, у каждого по веточке, я думаю, есть такие чаты, в которых вы прокачиваете друг другу странички. Да, можно попросить, там, чтобы добавились взаимные друзья да, для количества. И если все равно мало человек добавилось, да, там бывает люди заняты, да, они сразу могут добавиться, находим группы, добавим друзья, пишем здесь в поиске, и здесь выходит очень много групп, открываем их несколько вкладочек сразу, да, чтобы открыть несколько вкладочек, нажимаете на колесико мышки по фотографии, по картинке, открывается у вас несколько вкладочек. Кто там у меня случится? Вступать в эти группы не надо ни в коем разе. Они только засорят вам вашу страничку. Что здесь надо сделать? Здесь вы можете либо вот как люди, вот так вот копируйте что-нибудь сообщение, да, и размещаете вот здесь вот написать комментарий, размещаете такое же сообщение. Пошли во вторую группу, то же самое сообщение вот здесь вот разместили. Третью группу, то же самое сообщение вот здесь вот разместили. Но для чего это делается, да, для того, чтобы люди, которые хотят набрать для количества друзья человек, людей, да, к вам стали добавляться сами. Но если вы вот так вот в три группы только напишете, да, и будете сидеть ждать, что там кто-то добавится сразу быстренько, да, люди добавляться начнут, но не то количество, которое вам надо. Поэтому вы опять пошли в первую группу, еще раз тот же самый комментарий здесь оставили, потому что тут каждую секунду добавляются новые комментарии, и ваши комментарии уходят в историю очень быстро, их потом не видно. Видите, да, как тут все быстро меняется, видите, две секунды назад. Две секунды назад. То есть вот видите, как быстро тут все меняется. Очень много народу, кто сидит просто так, добавляет людей в друзья, там для своих целей. Ваша задача, либо вы оставляете вот такие сообщения сами, и ждете, пока к вам кто-то добавится, и вы принимаете их просто, да. Либо вы по этим людям ходите, вот так открываете, да, тоже их, и добавляете друзья. Вот вы сейчас увидите, что человек уже принял мою заявку. То есть, вот эти люди, они 100% принимают все заявки. То есть, они сами заинтересованы в том, чтобы набрать как можно больше количество людей. Вот. И когда у вас будет на страничке нужное количество друзей, вы можете начинать ее дальше оформлять и работать с ней. Да? Как оформлять теперь? Знаете, можно... Оформить, конечно, двумя способами, да, то есть либо, ну, сразу сделать такую выпиющую страничку о работе, все-все-все о работе там, все-все-все, то есть человеку зато сразу понятно, что вы куда-то приглашаете, да? некоторые новички так размышляют, что, ну, я вот сразу в открытую скажу, что я зову куда-то, да, какой-то проект, и кому интересно, они же по-любому напишут, да, да, писать будут, но маленько, может быть, аудитория будет разная просто. Маленько люди будут другие, да, но и так тоже можно, но я так не работаю. Я сегодня рассказываю, как я делаю, да, поэтому вы делайте просто свои выводы. Я придерживаюсь того метода работы, как личный бренд, то есть... Я развиваю личный бренд, во-первых, на своей основной страничке, вот на этой, да, вот, где я общаюсь с своими партнерами, уже те, кто у меня зарегистрировал с своими друзьями, да, с родственниками, это моя основная страничка. И практически также я веду свои рабочие странички. Вот, например, да. Что важно учитывать, когда вы развиваете личный бренд? То есть Какие записи публиковать, что публиковать, да, в каком соотношении. То есть, когда вы развиваете личный бренд, будут люди идти не просто на ваше предложение, они будут идти больше на вас, как на человека, как на личность, у которой интересный образ жизни. Да, потому что, развивая личный бренд, вы показываете не просто команду в которой вы работаете да не просто проект энергии роста вы еще показываете частичку себя то есть вы показываете как вы живете там вашу семью ваш э, отдых да ну, вот примерно я вам покажу как я оформляю странички да давайте я э, включусь в самый низ странички э, то есть Примерно в таком соотношении да, у вас должно быть. Примерно. И, знаете, подряд не кидайте, не выставляйте посты подряд на одну и ту же тему. Например, у вас будут темы про семью. Ну, личное что-то, да, там, например, сходили куда-то отдохнуть, ездили куда-то отдохнуть, да. Сделали фотографии, выставили фотографии, подписали там, о, классно, отдохнули, туда-сюда. Вот. Но подряд много вот этого тоже не надо, потому что, ну, когда люди видят подряд, что у вас только отдых, отдых, отдых, они думают, ну, наверное, вся страничка такая в этом отдыхе, да, нету никакого разнообразия, ну, как обычно человек и не замечает, что вы что-то там предлагаете. Вот, то есть должно у вас варьироваться, идти по порядку, там, например, сначала про досуг свой, да, отдых какой-то, семью, потом можно мотивацию. Да, на тему мотивации что то когда вы выставляете статью какую то да она должна быть не длинная она должна быть коротенькая потому что люди длинные статьи не читают и обязательно добавлять нужно к ней картинку или можно даже личную фотографию если она соответствует описанию того о чем там написано да? дальше я сказала досуг, мотивация, бизнес, да, какие-то поздравления людей из, вашей ком... из нашей команды, да, то есть неважно, там, с вашей ветки, не с вашей ветки, вы можете все это брать, копировать, все, что вам нравится. Это на своей стене, но только от своего имени. Никогда не делайте репосты, очень важно, никогда не делайте репосты, потому что если будет делать репосты любые, из групп там просто каких-то тематических, да, вы будете прокачивать эту группу, а не себя. Или вы будете своего партнера там припоз делать, да, и вы будете прокачивать партнера, а не себя. Вам нужно развивать свой личный бренд и писать все от своего имени. Все, что понравилось у партнеров, берете, копируете без спроса. Не надо ни у кого спрашивать, можно ли я у тебя скопирую, да, текст. Мы все в открытую выставляем специально, чтобы вы все копировали, все, что вам нравится. Скопировали, поставили у себя от своего имени. То есть смотрите, да, что-то про себя, про семью, да, небольшие здесь такие заметки, какие-то вот, знаете, высказывания, да, там про дружбу, что-то можете дописать, да, это у меня старая страничка еще с 10 января 2016 года, да, вот так я начинала вести. То есть здесь такой, ну, небольшой, как прикольчик, можно сказать, да, только приколы тоже должны быть в меру. Вот. Дальше. Какие-то, вот видите, высказывания, да, и своя фотография. То есть не обязательно картинки, когда вы даже свои фотки выкладываете, это интереснее для людей смотрится. Ну, про своих вот домашних, да, то есть разбавить нужно стену таким образом, чтобы... Люди в первую очередь видели вас как личность. Понимаете, да? Не усыпать все кричащими постами о работе, да, а чтобы люди с вами знакомились таким образом. То есть, опять же, здесь я ставлю какую-то цитату, да, которая мне понравилась, и свою фотографию, да, не ставлю картинки. Иногда могу поставить картинки, да, когда, она, когда ну, хочется или нашла какую-нибудь красивую картинку. Здесь бизнес пошел, да, то есть поздравляю партнера. Ну, здесь просто у нас сразу два, две такие бомбы новости были, да, что и Вася, и Лола там закрыли и, золотого, ой, и старшего, и простого директора, да, поэтому я сразу два разместила поста таких. Здесь опять же личное что-то идет, да, то есть про себя. Здесь вот, ну, с картинкой, запись. То есть просто вот примерно вам показывают, да, как это выглядит, как рабочая страничка выглядит. Там с Днем матери, например, поздравляют, да. То есть люди, кстати, на это хорошо реагируют, ставят много лайков, когда вот такие вот какие-то праздники, и вы тоже поздравляете, они видят, что вы обычно такой же человек, да? Дальше должны быть в такие вот посты, где вы именно... Есть призыв к действию. Не просто, да, написали, а именно есть призыв к действию. Если вы просто напишите, люди просто прочитают. Да? А психология у нас так устроена, что мы реагируем, когда есть какой-то призыв к действию. То есть здесь вот, например, пиши «да», расскажу как. Типа, хочешь также, же, да, пиши «да», расскажу как. Вот оставляют комментарии. Да, то есть люди реагируют, и ваша задача, вот, кстати, давайте сразу про это проговорим, да, когда у вас люди оставляют комментарии, что вы должны сделать? Вы должны открыть вот эту вот страничку человека, да, кто к вам зашел и оставил комментарий. Я не пишу сообщение с личной, с рабочей странички, точнее. Я копирую, вот процесс работы показываю сам, да, сейчас. Я копирую э, ссылочку, иду на свою основную страничку, вставляю вот сюда вот эту ссылку, нажимаю Enter. Добавляю человека в друзья. Вот видите, он у меня в друзьях, да, этот человек, потому что я его да, уже добавляла когда-то. И э, почему я делаю именно так? А не пишу с рабочей странички. Во-первых, я таким образом берегу свои рабочие странички, потому что если я буду часто брать одно и то же сообщение именно рабочего характера с рабочих страниц, меня могут быстро заблокировать. вот странички сейчас резко блокируют, и то, когда там много лайков поставишь, например, или много друзей пригласишь. И... Что я делаю дальше, да, то есть добавила человека, я жду, когда он примет мою заявку. Пока он мою заявку не принял, я ему ничего не пишу. Как увидеть, что человек принял вашу заявку? Если в оповещениях будет видно, да, вот, например, когда, вчера, по-моему, так, вот, приняли вашу заявку в друзья. То есть вот 10 человек, с которыми я общалась да, в тот день, у меня приняли мою заявку, я с ними потом общалась по поводу работы. Как только я увидела, что человек принял мою заявку, я открываю его страничку, нажимаю «Написать сообщение». Вот. И отправляю то сообщение, которое... Здесь я работала, еще, по другим методом, каким-то, да, собеседованием. Общаюсь, в общем, с рабочей странички. Ой, с личной странички. Почему еще? Вот какая причина? То есть, первое, я сохраняю свои рабочие странички, да, чтобы их не блокировали. А второе, этот человек у меня остается в друзьях. И даже если он сразу, например, бывает такое, что, ну, прочитал сообщение, а потом молчит. Что-то там думает себе, да? Но я у него в друзьях, я развиваю личный бренд, он наблюдает за моей страничкой, за моими постами, видит, что я там выкладываю, видит поздравления, да, видит какие-то путешествия. И он потом начинает интересоваться. Даже через какое-то время, даже если человек сразу не отреагировал. Ну, и в-третьих, почему я общаюсь именно с личной страничкой, а не с рабочей, потому что на личной я всегда практически на связи. Она у меня включена в телефоне. Даже если я куда-то ушла, и мне кто-то что-то написал, какой-то вопрос задал, да, я сразу могу ответить, а не когда я буду дома за компьютерами, когда я открою вот эти вот дополнительные браузеры. Да, то есть это оперативность, опять же, в действиях. Поэтому я рабочую, работаю вот так вот. То есть рабочих перевожу на основную страничку и общаюсь именно с основной странички. А, ну, давайте я вам покажу... А, вот давайте закончим здесь, да. Вот смотрите, я человеку отправила... Здесь написала сообщение. Вот. Фунтус Свитчер использовала программку, да, вот, вот она у меня, два нолика нажимаю, у меня появляется сообщение, я пишу там, добрый день, вставляю имя Аня, да, я вам отправила заявку дружить личной страничке с основной, примите ее, я там отправлю информацию о работе, так как лимит на сообщение, то есть, ну, я так пишу, что как будто у меня лимит на сообщение, потому что, ну, чтобы человек понимал, для чего ему нужно добавиться, хотя это, по сути, не важно, вот, она пишет хорошо, и все, мы пошли общаться дальше там, с той странички уже. Я что должна сделать дальше? Я должна дать здесь обратную связь, чтобы остальные люди, которые будут просматривать этот пост, видели, что здесь не просто спрашивают, а что здесь есть обратная связь, здесь отвечают, что-то отправляют. Это, знаете, работает еще как цепная реакция, то есть когда люди видят, что здесь ну, не в одни ворота, да, просто, а когда есть обратная связь, они думают Ага, тут что-то отвечают, дай-ка я тоже спрошу, может быть, мне тоже про работу что-то напишут, да, интересно. Вот, и я, соответственно, нажимаю на кнопочку «Ответить», здесь сразу автоматически проставляется имя, я пишу «Написала в личку». Да, человек, себя вот здесь в оповещениях, получит от меня оповещение, что я написала в личку. Ну вот, например, я покажу вам сейчас, да, вот у меня девушка, когда недавно, да, спрашивала. А, ну вот. На какие-то посты смотрите. Мы с вами начали смотреть, да, маленько отвлекаюсь. Мы с вами начали смотреть страничку. Вот, мы на этом посте с вами остановились. Дальше. Люблю свою работу, да, мой офис там может быть где угодно, и так вот выставляю картинку. А дальше про работу опять, что у нас предприниматель в команде, потом Олю Матюхину поздравляю с открытием ИП, да, зарплату пира получала. Потом, ну опять здесь какая-то мотивашка с фотографией реальной, да, не с картинкой. Дальше здесь предновогодний такой пост был. Потом опять же со своей фотографией выставляю просто не, ну, как бы не переборщите, знаете, с такими постами, не постами, как правильно, где вы будете призывать постоянно к действию. Не переборщитесь с ними, да, то есть чередуйте просто пост какой-то, да, потом с каким-то, там, пишите в личку, да, то есть с призывом. Потом просто пост, потом про семью, потом про себя, да, то есть нужно это уметь чередовать. Не так, чтобы у вас подряд были только поздравления, да, или только как вы отдыхаете, или только, там, я не знаю, мотивация, да, тогда никому не интересно, когда у вас все подряд. Никаких, кстати, рецептов. Очень многие любят, когда новички заполняют страничку, они прям там рецептами, все, как такие кулинары, я не знаю. Это, вот есть, если вы хотите рецепт какой-то выложить, да, вот сначала вы приготовьте, этому рецепту. Сфотографируйте, а потом, как личный бренд, прокачайте себя, что вот сегодня я готовила такую-то вкусняшку, да, и фотографию выкладываете. Понимаете? То есть это уже совсем по-другому будет работать. А не так, что вы сделали там перепосты рецептов или э, выставляете посты с рецептами. Это вообще на вас как на бизнес, на вас это не работает. Понимаете? Вот если вы это приготовили, если вы это сделали, да, тогда это уже другое дело. Вот это то, чем вы занимались в течение дня, например. Да, то есть вы это себя прокачиваете таким образом. Вот. Никаких там, знаете, приколов с черным юмором. Не должно быть на страничках про политику, про религию. Да, это вообще индивидуальные такие понятия, что такого быть не должно. То есть мы вне политики, вне религии, да, поэтому об этом на страничках мы не пишем. А, дальше. Например, например, закрепляю иногда записи, которые лучше всего работают. Это уже исходя из опыта работы, да, несколько месяцев, когда я знаю, на какие посты лучше люди реагируют. То есть есть вот такой пост, тут даже картинка работает лучше, да, чем сам пост. Потом уже люди после просмотра картинки начинают читать, что там написано. Ну, такая говорящая картинка, да, зарплату получили, получается, надо в кредит отдать, да, в банк заплатить, зарплату, там, долг соседям отдать, и что себе остается. И вот э, пост, я когда-то писала давным-давно, э, что так живут 90% населения, да, зарплаты, зарплаты и так далее. Вот, и пиши в личку «хочу», там отправим информацию о вакансии. И вот люди пишут в личку. Кто-то пишет прям «хочу», это значит, что я должна им отправить информацию. Кто-то пишет, что у вас за работа. Они просмотрели всю мою страничку, да, и а, понимают, что что-то я там чем-то занимаюсь, что-то предлагаю в некоторых постах, и поэтому они меня спрашивают. Опять же, я перевожу на рабочую страничку, ой, наличную. Вот мы здесь с Дашей общались. Вчера это было. Вот она у меня. Вы смотрите, да, вот мы с ней вчера общались. А, я пишу, что это моя личная страничка, я здесь всегда на связи, да, поэтому пишу здесь, чтобы могла оперативно отвечать. Работа информационного характера заключается в развитии интернет-магазина. Это все можете почитать потом в записи, когда будет выставлена запись э, вебинара, Даже пишет: там, Да, хотела бы попробовать. Я пишу уже третье сообщение. То есть на нажимаю кнопочку «3» у себя, потому делает это все за меня, да. Нам объясняю, что нужно делать. Нам нужно сайт поток покупатель и так далее, и так далее. Говорю, что это да. И спрашиваю в конце на вопрос. Интересна такая возможность заработка? Да, интересно. Сколько в день занимать? Там уже начала вопросы задавать. Да, я отвечаю. Вот. Ну, и тут, соответственно, пообщались. И потом человек, когда говорит, да, мне интересна эта работа, я даю ссылочку на регистрацию. Все. Вот таким образом происходит процесс работы. То есть, по сути, общаюсь с человеком двумя-тремя сообщениями. Да? Теперь к вопросу о том, как вообще можно работать, да, то есть как привлечь внимание. Вот мы с вами говорили, когда здесь были включены слайды, да, я говорила, что задача правильно оформить страничку и привлечь на нее внимание. Потому что если вы просто правильно оформите страничку, люди сами не будут искать, там, Данила Женю, или там, Алиму, Васю, да, я по списку читаю, кто там у нас первый сидит, или Настя Будко, да, никто не будет просто так искать нас. Поэтому мы должны сами привлекать внимание к своей страничке. Как это сделать? Мы это делаем либо когда добавляем людей в друзья, то есть люди видят нашу заявку, заходят на на страничку, думают, кто это такой добавляется, да, просматривают нашу стену. Если им интересно, они спрашивают о работе. Да? И можно еще работать лайками. То есть я работаю в основном лайками, то есть. Ставите лайки на аватарки людей. То есть вместо того, чтобы нажать на кнопочку Добавить друзья, да, вот, например, Даша зашла бы, если я бы могла добавить ее в друзья, но я могу поставить лайк. Да, вот таким образом. То есть я, в принципе, здесь уже поставила лайк, видите? Но это делала на самом деле не я, ну, почти я, да, а вот этот робот. Я сейчас работаю роботом с соботом. Робот так называется, собот. Вы можете его э, скачать, просто вот набрать вот так вот Собот, да, в поисковике любом. И вот он будет первый у вас здесь. Вы его здесь скачиваете, если работать одной страничкой, он бесплатный. Выглядит он вот так вот, да? Там есть видео, как его настроить, там все подробные инструкции есть. Сейчас это объяснять не буду, да? Вы можете задавать разные задания, можно ставить на приглашение друзья, можно приглашать в группу, можно лайки ставить, чтобы робот ставил лайки, да? То есть вы просто робота запустили, а он за вас эту работу делает. Поставили лимиты, сколько вы хотите лайков поставить, да? И все. В день я сейчас ставлю по 250 лайков со странички. Детето моё разрывается уже. Скоро, да, друг, скоро. Скоро, да. друг. Ага, да, <соспорядок> <соспорядок> <соспорядок> Вот, вообще вот этот робот мне нравится, да, тем, что он, во-первых, недорогой, и он работает и для контакта, и для одноклассников. Но я, честно говоря, в одноклассниках сама не работаю. И когда стала пытаться, девчонки мне скидывали там свои странички, да, для одноклассников, когда я стала пытаться добавить, у меня не получилось, но я не стала в этом разбираться, можно, конечно, разобраться. Вот. Да, мой друг? Смотрите, по цене. Ася, так, Настя спрашивает, как много с одной страничкой за один раз или за несколько дней? <связать> этот робот умный. <связать> он как добавляет, имитируя деятельность человека, работу человека. То есть он может в течение дня, вы можете поставить ему задачу, например, там, с 8 утра до 10 вечера работать. И он этот промежуток будет работать. Он будет 250 лайков ставить весь этот промежуток. То есть он растянет это удовольствие в общем вот, поэтому, поэтому вот с ним очень мало блокируют, когда именно ставишь на лайки. Мы недавно с девчонками попробовали поставить на объявление, чтобы он в группу ставил. У нас, конечно, много страничек заморозили. Ну, поэтому, я думаю, лайками самое такое, оптимальное работать лайками. Вот, смотрите по цене, да, он очень такой лояльный, я считаю. Вот здесь есть кнопочка «Купить». И здесь можно купить на месяц. Если, например, для одного аккаунта это бесплатно, но для одного аккаунта смысла нет. Что скуда я? У меня сумки коричневые. В маленьком кармашке. Если у вас 10 аккаунтов, то это будет стоить 300 рублей, да, и если без ограничений хотите, то будет стоить в месяц 750 рублей. Если вы оплачиваете 90 дней на 3 месяца, да, это еще дополнительная скидка 20%. Если на полгода, то скидка 30%. Я считаю, что вообще, в ну, подарок судьбы такой робот. А? А -а -а, не хочешь, да? Чуть. Чуть. Чуть. Вот И я еще хочу как бы, сейчас даже внимание не новичков обратить, а лидеров. Как я делаю в своей команде. Я новичков беру, да, и активных партнеров, кто рекрутирует. Мы создали отдельную табличку, куда мы вносим Партнеры вносят а, свою фамилию, логин и пароль от странички рабочей, да, всех своих рабочих страничек. А, и я эти все странички, у меня получается тариф без ограничений, вот этот вот, а, я брала пока на один месяц, вот сегодня еще продлила. А, и я, получается, запускаю в опыте. вот у меня сейчас работает 129 аккаунтов сразу то есть здесь есть мои аккаунты, да, Там Лена Чижовой, ну, в общем, моих партнеров, да, Таня Белиновой. то есть а, моих девчонок, эту вот, ветку мы развиваем. Мы все просто в одну табличку внесли свои данные, а, и я запускаю эти странички каждый день то есть на лайки. Иногда бывает, что есть отклики, да, иногда сразу несколько откликов, иногда нет откликов, да, это нужно ä, просто смотреть на оформление страничек постоянно, то есть не запускать странички, да, их и обновлять нужно постоянно тоже. Вот, а, но робот в, в этом плане хорошо помогает, что он освобождает нас от рутинной работы, да, и не надо сидеть целыми днями, ставить лайки. Вот, но если вы новичок и у вас а, пока только пять страничек, то я вам рекомендую работать вручную. То есть а, вручную добавляете в друзья по 40-45 человек в день а, и вручную ставить лайки а, людям. Как ставить лайки? Это очень просто. Например, берете а, тот же самый поиски, там вводите, например, имя Оля, да? Здесь выбираете по дате регистрации, а не по популярности. Выбираете страну, свою родную, да? Выбираете возраст. Кого вы хотите приглашать, да, вашу целевую аудиторию? От и до, да? Рамочкой ставите пол, какой вы хотите. С кем вам будет комфортно работать. Так, носочки твои иди. Сейчас на сайте и с фотографией обязательно ставите, да? И вот кто вам нравится, кто вам нравится, да, вы просто вот здесь вот нажимаете на плюсик и ставите вот так вот лайк. Мне нравится, да? Вот. Да, это отнимает время, но зато вы будете видеть, кого вы приглашаете, потому что робот, он не разбирает, кто перед ним, да? он может пригласить и вашего коллегу, он может пригласить какого-нибудь бота, который просто так сидит там, да, ну, в общем, кого угодно, всех подряд может пригласить, и поэтому при работе с роботом нужно иметь больше страничек рабочих, то есть от 10 ну, чтобы вот это как бы сгладить, да? Чтобы были и отклики, несмотря на то, что робот добавляет абсолютно всех. Так, вроде бы я все сказала. Ну-ка, сейчас я еще свою Не туда Нажала я хотела выключить экран, сама завершила полностью. Так. А, вот, что еще хотела сказать. Если у вас какие-то вопросы есть, напишите. Смотрите, что еще хотела сказать. Если вы хотите, да, если вы будете э приглашать людей в друзья, работать не методом лайков, лайков, да, методом приглашения людей в друзья, то когда вы будете видеть, что у вас вашу заявку человек принял, я вам рекомендую не просто ждать, пока он сам вам что-то напишет, да, спросит о работе, а самому, самим, да, им... Этим людям писать в личку. А что писать? Только не текстом, да, там, здравствуйте, я предлагаю работу в интернете, ни в коем случае. А отправляйте картинку, ну, сделайте себе наподобие вот такой, да, там, какие-то, я не знаю, рамочку какую-нибудь интересную, красивую возьмите. У меня вот это вот хорошо, хорошо работало, когда я работала именно приглашениями. Попросите у спонсора, если сами не умеете делать такие, да, чтобы он вам сделал, там, минутное дело вообще сделать такую картинку, вот. я здесь писала именно свое имя, чтобы было понятно, что я не просто так картинку отправляю, а что это именно моя, от меня картинка, да, вот. и в конце картинки вопрос, вам отправить подробную информацию о работе, и люди обычно хорошо реагировали за эту картинку, у меня бывало, что блокировали, да, некоторые бывают неадекватные, они наж, называют, нажимают кнопку там, это спам, и бывает, что блокируют. Но обычно люди хорошо реагируют на такие картинки. Если они будут ненавязчивые, такие вот красочные, да, и текст хорошо читается, пробелы стоят там, где надо, запятые стоят тоже, это очень люди обращают на это внимание, да, на грамотность. Вот. Таким образом, в общем, можно отправить такую картинку. То есть человек потом скажет «да», «нет». Если «да», вы отправляете уже следующее сообщение – я показываю, какую я отправляю, да, сегодня. Вот. Ну и, как бы, последнее, да. Вы, я смотрю, не пишете никаких вопросов. Наверное, все понятно было, да. Если вопросы есть, напишите. А новичкам, что хочу еще раз заострить внимание. А, опять же, берете все, что вам нравится у своих спонсоров, у команды. А, не спрашивайте, а можно я у тебя это скопирую, да. Просто берете все, что вам нравится, и от своего имени размещаете на своей стене, на своих страничках. От своего имени. Никаких репостов, вообще репостов вообще не делаем. Понятно? Бывает так, что у новичков ну, сначала что-то не получается, да? неделю работаешь месяц работаешь бывает так что два месяца новичок работает и вообще нет ни одной регистрации ну во первых не надо сидеть молчком да не надо сидеть и тихомолку там расстраиваться что мне не получается Обратите к своему спонсору и спросите почему Чего я это не так делаю да? Нужно просто посмотреть ваши странички, как они у вас оформлены, да, что вы, может быть, пишете не так, да, что вы, может быть, не так размещаете. Может быть, вообще людей не там ищете, да, не та целевая к вам приходит, поэтому нет заявок, поэтому нет откликов. Просто нужно э, либо, не либо, а нужно то и другое дело, да, нужно со спонсором посоветоваться с командой, нужно вести статистику того, что вы делаете. То есть, например, пригласили сегодня там 40 друзей, да, на одной страничке, а у вас их всего 10, Значит, вы пригласили уже 400 друзей, и у вас ни одной регистрации нет, значит, вы не тех людей приглашаете, не оттуда. Вот э, Ася спрашивает, Женя, где ты в основном ищешь людей в каких группах? Э, я ищу в основном мамских группах. Ну, что значит мамских, Например, когда в роботе сдаешь задание, там есть такое поле, оно сейчас, наверное, будет долго грузиться, вот когда много страничек добавлять, вот в робот можно добавить. Я спрашивала у создателя этого робота, да, я спрашиваю, сколько максимум робот может выдержать, да, нагрузку какую. Он говорит, ну, до трехсот страничек он может одновременно запускать. Потом начинает все виснуть. Посмотрите, смотрите, например, а, вы же не видите, я экрана да, ничего. Ему Сейчас экран включится. Вот. Есть такое есть кнопка задания, да, нажимаем. А, так, лайки где? Лайки. Где у меня? Да, вот лайки на странице. Дальше. То есть робот будет лайкать на страничке. Выбираю с какой стороны, да, задаю пол. Ну, это ладно, понятно, возраст, тут вот, все понятно. Здесь вот ставлю галочку «Поиск пользователей в группах». И вот здесь можно либо собрать э, сами ссылки групп, да, вы можете сначала найти группы, какие вам нравятся, и сюда прям ссылку поставить. Либо можно вот здесь вот ввести ключевые слова, которые есть в названии группы. Например, вот я говорю «мамские группы», да, то есть где мамочки сидят. Например, группа там, в группе есть название «развитие», там, «развитие ребенка». Например, я пишу одно слово «развитие», потом слово «строки» пишу там «детские». Там, могут быть детские вещи, детские товары, детские игры, да, там все что угодно. Но главное, чтобы робот мне искал людей в группах, названия которых есть слово «детские». Потом, например, э, слово там, э, какой я обычно ввожу? Де, а, рецепты для детей, например, да, что-то такое. То есть не просто рецепты, да, а рецепты для детей. Потом а, одежда, детская одежда, да, что-нибудь такое. В общем, подумайте, где мамочки могут сидеть. Игрушки, да, вот может быть. Но игрушки могут быть еще, конечно, компьютерные всякие. Вот, поэтому вот сюда ввожу. И потом... Здесь только подать регистрацию, искать, да, и все. Здесь нажимаю дальше и запускаю задачу вот этой кнопочкой, треугольничкой. Все, то есть вот таким вот образом Еще Раньше искала таким образом, ну вот, вживую, когда без робота работала. Так. Так, ну и все вроде бы. Да, и последнее, да, что нужно все делать в системе, потому что если вы будете работать там день через день или, например, неделю через неделю, неделю работаю, две отдыхаю, понятное дело, что какого результата вы ждете, да? Нужно все делать в системе. Это как тренировки, если вы тренируетесь там раз, два, три раза в неделю или хотя бы раз в неделю, да, хотя бы раз в неделю. Это ваш организм уже запоминает, да, то есть понимает, что что-то вы с ним делаете, как-то вы его трансформируете. Если вы занимаетесь там то раз в неделю, то три раза в неделю, то раз в полгода, то опять же это какому результату не приведет вас. Поэтому здесь то же самое, это как везде, везде нужна система в любом вообще занятии, да? в любом виде. Вот. И э, как минимум рекрутинг должен быть 6 дней в неделю, как минимум 1 час. Ну, лучше, конечно, пусть у вас там будет. Почему говорю, 6 дней в неделю, не пропадайте, да, на 2 дня. 2 дня пропасть из интернета, это очень много. Потом просто приходится как будто бы заново все начинать. Это по опыту. Вот, и... Ну, не менее одного часа в день, а что имела в виду, это если вы вот работаете роботом, у вас много страниц, вы работаете роботом, у вас есть на какие заявки отвечать в течение этого часа, и, соответственно, еще в течение этого часа вы должны поработать с новичками, провести их регистрацию, да, и так далее. Вот. Какие вопросы. <laughs> ну, как обычно, уже заканчиваем вдвоем всегда. Ну, втроем еще бабушка, да? Нет, не трогай, Данил, все, не трогай. Все. Не хочу, ну, все, тогда мы отключаемся, пошли мы спать. А запись-то я не отключила еще. Ой. Так, Данил, ну-ка, вот так вот видите, да, вот так происходит.